В адаптационном модуле «Основы адаптации на рынке труда» рассмотрим модуль 2 «Эффективные технологии трудоустройства». Тема 2.1. «Этапы поиска работы и их характеристика. Особенности с учетом нозологии нарушения». Поиск работы – это процесс, совокупность действий. А как мы знаем, любой процесс будет гораздо более успешным, если его реализации предшествует планирование а сам процесс разбивается на понятные этапы. От того, насколько проработан план, зависят затраты времени и средств на поиск работы, вероятность устройства на работу. Рассмотрим этапы поиска работы. Первый этап – это постановка цели. Результат поиска работы на 60-90% зависит от того, как сформулирована ваша профессиональная цель. Наиболее распространенные цели трудоустройства и рекомендуемые действия мы с вами рассмотрим. Если цель – это заработок денег, то действие – определить минимальный уровень желаемой заработной платы, фильтруя вакансии с его учетом. Если наша цель – карьерный рост, то нужно ориентироваться на выбор крупных организаций, в которых есть возможность продвижения. Если наша цель – приобретение нужных связей, выбор вакансий должен быть в той области, которая соответствует вашим профессиональным интересам. Если мы ориентируемся на необходимость записи в трудовой книжке, то мы должны отбирать предложения по нужному нам наименованию вакантной должности. Если нас интересует стабильность, безопасность, гарантии, то мы должны ориентироваться, как правило, на государственные бюджетные организации. Если мы хотим видеть в своей работе благоприятные условия труда, то тогда мы должны ориентироваться на тот уровень условий, который нам необходим, но, ну, например, выбирать себе нужный режим работы. Если мы ориентируемся на социально-психологический комфорт, то выбор вакансии должен соответствовать нашему любимому занятию – хобби. Ну и если мы ориентируемся на личностный рост, то поиск вакансий, позволяющих принимать участие в каких-либо проектах, мероприятиях, развивающие наши знания и профессиональные умения. При постановке цели поиска работы нужно соблюдать следующие требования. Ну, цель должна быть конкретной. Например, кем и за какую заработную плату нам работать. Цель должна быть измеримой, например, срок реализации этой цели. Цель должна быть достижимой и реалистичной. Должен соблюдаться разумный баланс между тем, что вы хотели бы получить в идеале и тем, на что у вас есть вполне приличные шансы рассчитывать. И здесь возможная трудность, с которой вы можете столкнуться – это собственная самооценка. Определение своей востребованности и ценности как специалиста. Цель должна быть ориентированной на результат. Зачем вам нужна работа? Цель должна быть утвердительно сформулированной, то есть мы не используем частицы «не». Цель должна быть зафиксированной на материальном носителе, в ежедневнике, либо в каком-либо электронном документе. На данном этапе люди с различными нозологическими нарушениями – нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение интеллекта или опорно-двигательного аппарата – также должны поставить перед собой цель, так как от нее зависит технология поиска работы и ее эффективность. Второй этап – это сбор информации о ситуации на рынке труда. С этой точки зрения важно понять – Какое количество интересных для вас вакансий предлагает кадровый рынок? Какого типа компании для вас привлекательны, например, зарубежные или российские компании, государственные или частные, крупные, средние или малые? Какие существуют предложения по заработным платам и социальному пакету и как это связано с функционалом и обязанностями, которые нужно будет выполнять? Какие требования выдвигают работодатели по уровню образования, опыту, квалификации? Сложностью здесь может быть получение реальной, неприукрашенной информации о ситуации в некоторых компаниях. Итогом данного этапа должен быть поиск и получение информации о конкретных вакансиях. При этом в качестве источников информации о вакансиях можно рассматривать следующее государственные центры занятости и проводимые ими ярмарки вакансий, средства массовой информации, газеты, радио, телевидение, интернет-источники, кадровое агентство, знакомые родственники, потенциальный работодатель. При этом нужно помнить, что далеко не все объявления достоверно описывают условия будущей работы, приукрашивая или умалчивая о деталях. При анализе ситуации на рынке труда и при поиске конкретных вакансий следует учитывать особенности своей нозологии и степень ограничения. Нужно адекватно подойти к своим способностям, возможностям и ограничениям. Ориентироваться можно на приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации No 515 от 4 августа 2004, 2014 года. Называется данный приказ об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. Подробная детальная информация по этому приказу представлена в приложениях к лекции. Самыми актуальными профессиями для специалистов-инвалидов с нарушением зрения являются массажисты, специалисты в области информационных технологий, музыканты, психологи, социальные работники, юристы, сотрудники колл-центров. В целом спектр видов деятельности, в которых работают незрячие, очень-очень широк. По сути, незрячему человеку доступна работа везде, где использование зрения может не играть решающей роли. Для лиц с ограничениями слуха, Актуальны такие профессии, как веб-дизайнер, закройщик, инженер-проектировщик, кладовщик, оператор связи, оператор по обработке интернет-заказов, сборщик персональных компьютеров. В целом ограничения касаются только непосредственного звукового контакта с людьми. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата спектр доступных профессий очень широк. Программист, финансовый аналитик, веб-дизайнер, копирайтер, маникюр-педикюр, оператор персонального компьютера, специалист по рекламе в социальных сетях и многие другие профессии. Третий этап – это подготовка профессиональной информации для работодателя. Значит, одно из направлений профессиональной информации – это резюме. Резюме – это визитная карточка, содержащая информацию о профессиональных достоинствах, квалификации и трудовой биографии кандидата на рабочее место. Резюме создает, создает первое впечатление, поэтому с особой тщательностью необходимо подойти не только к содержанию, но и к его оформлению. Оно должно продавать вас как специалиста. Существуют различные способы составления резюме, но в любом случае должны быть соблюдены основные правила составления резюме. Это краткость, то есть не более одного печатного листа. Конкретность. Информируйте о конкретных должностях, достижениях и избегайте общих фраз. Активность. Используйте глаголы действия. Владею, готов, умею, знаю. Избирательность. Отбирайте информацию, исходя из цели резюме. Ну и презентабельность. Резюме должно быть отпечатано четко, на хорошей бумаге, без ошибок и исправлений. В целом, резюме должно содержать контактную информацию кандидата, краткое описание должности, на которую он претендует, краткое описание основных, основных навыков, описание опыта работы по специальности в обратном хронологическом порядке, описание образования, дипломы, сертификаты, достижения и доступные рекомендации. Проблемным моментом в резюме может оказаться наличие пробелов в карьере, непрофильное образование. Для отдельных вакансий информация и оформление в резюме должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым работодателем. Еще один документ, который может быть представлен в качестве профессиональной информации, это сопроводительное письмо. Это документ заочно помогающий создать наиболее привлекательный образ кандидата на работу. Сопроводительное письмо можно разбить на следующие блоки. Обращение. При этом письмо желательно адресовать конкретному человеку, например, уважаемый Иван Иванович. Источник. Информация о том, откуда вы узнали о данной вакансии. Цель письма, устройство на работу. Навыки. Перечисление основных навыков которые требуются для новой должности. Контакт. Указывается контактная информация и подпись. Для работников с инвалидностью при составлении резюме следует определиться, раскрыть в нем информацию об ограничениях или нет, так как это не является обязательным требованием. Можно выделить два варианта. Первый. Некоторые работодатели опасаются брать на работу людей с инвалидностью. Они не всегда станут рассматривать ваши профессиональные умения и возможности, а ваша кандидатура может быть сразу отклонена. Часто даже написанное на бумаге слово «инвалидность» скорее вызовет отрицательные ассоциации и негативные эмоции. С этой точки зрения не стоит указывать в резюме о своей инвалидности – но в этом случае нужно быть уверенным в том, что при личной встрече вы сможете разрушить стереотипы работодателя в отношении людей с инвалидностью, если такие стереотипы существуют. В данном случае нужно также опасаться ограничений, которые мы можем сами не учесть. Например, человек, передвигающийся на инвалидной коляске, не указав в резюме о своих особенностях, и, отправившись на собеседование, вполне рискует встретить перед входом в офис крутой лестничный проем. Есть работодатели, которые в первую очередь обращают внимание на профессиональное качество соискателя и указание о вашей инвалидности не будет являться основанием для отказа в работе. Это позволит уже при личной встрече более эффективно обсудить, какие специальные условия работы вам нужны. Если вы решили дать знать работодателю о своей инвалидности в резюме, укажите это в разделе «Дополнительная информация». Иногда бывает полезно не просто отметить в резюме наличие инвалидности, а более подробно расписать, какие конкретные мероприятия требуются для оборудования рабочего места и создания специальных условий труда. В таком случае работодатель не будет домысливать ваши возможности, а сможет заранее определить, сможет ли он обеспечить вас всем что нужно для эффективной работы? Решение о том указывать или нет наличие инвалидности остается за вами взвеьте все плюсы и минусы вашего конкретного случая, а также особенности вакансии и организации, куда вы обращаетесь за трудоустройство. четвертый этап это информирование потенциальных работодателей о себе. Расылка резюме и сопроводительного письма потенциальным работодателям. Как правило, это самый длительный и самый трудный этап во всем процессе поиска работы. Размещение резюме на сайтах с вакансиями может быть выполнено и за день, а потом необходимо ежедневно просматривать все вакансии и постоянно отправлять резюме вместе с сопроводительным письмом, а самое главное ждать ответа. Информирование по телефону. Задача разговора Формирование у работодателя желание очной встречи. В свою очередь вы можете узнать у потенциального работодателя дополнительную информацию об интересующей вас вакансии. Личное общение, в том числе по телефону, дает значительные преимущества, позволяет расположить к себе, заинтересовать собеседника, быстро получить обратную связь и дополнительную информацию. Но личное общение требует серьезных умений и определенных качеств, коммуникативных способностей, способности принимать быстрые решения, умение привлечь и удержать внимание собеседника и высокую скорость адаптации. Ключевые моменты телефонного разговора, на которые следует обратить внимание, это название организации, кому звонить, то есть нужно уточнить лицо, отвечающее за набор персонала, Приветствие, представление себя, своего образования, квалификации, практики работы по специальности, проявление заинтересованности к организации, вопрос о собеседовании, на этом этапе необходимо договориться о дате и времени. Проблемой на данном этапе может оказаться как неумение или боязнь общения по телефону, так и внезапность состоявшегося разговора, ведь представитель компании может позвонить в любой момент. При наличии инвалидности необходимо выбрать наиболее комфортный для вас способ предоставления информации. При ограничениях по зрению телефонный разговор, при ограничениях по слуху рассылка резюме и сопроводительных писем, при других ограничениях любой удобный способ. Результатом данного этапа является получение вами приглашения на собеседование. Ваша задача быть на связи и настроиться на диалог с рекрутерами. Пятый этап – прохождение собеседования и иных оценочных процедур. Собеседование – это самая серьезная оценка Именно на этом этапе чаще всего и определяется желание работодателя принять вас к себе на работу или нет. Чтобы подготовиться к собеседованию, узнайте сведения об организации, в которую идете, и о возможной работе. Возьмите с собой все копии дипломов, свидетельств, резюме и другие подобные документы. Приготовьтесь назвать фамилии и телефоны рекомендующих вас лиц, но только в том случае, если они дали вам на это разрешение. Уточните местоположение организации, чтобы ни в коем случае не опоздать на собеседование. Запланируйте достаточно большое время, чтобы не нервничать, если собеседование затянется. В одежде придерживайтесь делового стиля. Составьте список ожидаемых вопросов и подготовьте свои ответы. Попробуйте продумать, какие неудобные вопросы вам могут задать на собеседовании, чтобы знать ответ на них заранее. Будьте готовы к обсуждению вопроса об оплате труда. Подготовьте вопросы, которые вы зададите, если появится такая возможность. Ну и соблюдайте правила. Готовиться нужно каждому собеседованию отдельно. Важно уметь переключаться, так как у разных встреч разные задачи. Еще одна оценочная процедура – это тестирование. Чтобы оно не оказалось для вас неожиданным, потренируйтесь проходить тесты в интернете. Наиболее распространенные тесты при устройстве на работу – это профессиональные тесты, психологические тесты, тесты на интеллект, тесты на выявление личностных особенностей или личностные тесты. Если на этапе представления резюме, сопроводительных писем или телефонного звонка с целью устроиться на работу, вы не отразили наличие инвалидности, то на этапе собеседования снова встает вопрос, необходимо это делать или нет. Здесь выделяем варианты. Первый. Если нарушение нельзя не увидеть, то и скрывать его бесполезно. Лучше говорить о нем прямо и делать акцент на наличие у вас тех профессиональных и личных качеств, которые позволят выполнять работу на вакантной должности наравне со здоровыми работниками, или даже лучше их, а также обсудить, нужны ли специальные устройства для организации рабочего места. Если нарушение невозможно выявить с первого взгляда и в ходе собеседования, то здесь. При работе по некоторым специальностям и на некоторых должностях должны выполняться определенные требования к состоянию здоровья работника. Даже не, речь идет не о наличии инвалидности. И вот если перед занятием этой должности вас официально запросили о состоянии здоровья, то есть медицинское заключение, а вы принесли поддельную справку, то это сокрытие информации и ответственность несете вы. А вот если не запросили, хотя должны были, или приняли на эту работу, невзирая, невзирая на медицинские противопоказания, тогда оштрафуют работодателя. Либо второй вариант. В целом информирование работодателя об инвалидности является правом, а не обязанностью работника, и говорить или нет об этом при приеме на работу – дело добровольное. Тем более, если вас не спросили об инвалидности, то вы ничего и не скрыли. Для работодателя такое отсутствие информации не влечет последствий. Об ответственности работодателя за непредоставление работнику-инвалиду гарантий, установленных законодательством, можно говорить лишь в том случае, если работникам представлены документы, подтверждающие инвалидность. Результатом данного этапа должно стать полученное вами приглашение на работу. Шестой этап – проведение переговоров об условиях работы. Если вы получили предложение работы, то постарайтесь очень аккуратно выяснить еще некоторые моменты. Чем полнее и правильнее будет ваше представление о предлагаемой работе и ее условиях, тем легче вам будет в дальнейшем. Обсудите все детали предстоящей работы, а не только заработную плату, профессиональные задачи, полномочия и ресурсы для их достижения, формулировку должности и непосредственной обязанности – подчиненность, свое место в структуре компании, критерии оценки своего испытательного срока. Не забудьте про условия труда. Уточните график, режим работы, правила относительно переработок, условия по командировкам и работе в выходные дни. Помните, обо всем нужно договариваться до того, как вы приступите к работе. В процессе внести изменения можно, но значительно сложнее. Если у вас есть инвалидность, то. Первое. Если вы сообщили об этом работодателю до получения приглашения на работу, то на данном этапе следует обсудить необходимость специального оборудования рабочего места, а при подписании трудового договора учесть льготы. Если вы не сообщили об этом работодателю до подписания трудового договора и приглашения на работу, то делаем выбор. Сообщить, чтобы получать льготы, зная, что на этом этапе может быть получен отказ в трудоустройстве, хотя если он обусловлен только наличием инвалидности, это будет незаконно и может быть оспорен. Не сообщать и работать на общих основаниях, помня, что в этом случае работодатель не несет ответственность за последствия и не выплату льгот. Следующий этап седьмой – оформление документов при приеме на работу. Внимательно прочитайте трудовой договор и все документы при оформлении на работу. Если нужно, внесите корректировки. В зависимости от того, сообщили вы работодателю или нет о наличии нарушений и инвалидности, проверяем наличие дополнительных льгот в документах. Только после этого можно говорить о том, что наша цель трудоустройства достигнута. Можно выделить еще этапы. Восьмой этап – адаптация и привыкание к новому месту работы. Как адаптироваться на новом рабочем месте? Первое впечатление о вас – это основное условие успешности и закрепления на рабочем месте. Принимайте правила и нормы общения, сложившиеся в коллективе, как обязательное для выполнения. Следите за своей внешностью. Соблюдайте субординацию, по возможности присматривайтесь к окружающим и в любых конфликтах не принимайте ничьей стороны. Изучайте цель, задачи, структуру организации. Будьте вежливыми и искренними с окружающими. Постарайтесь найти себе наставника, друга и советчика, работающего в данной организации. Как бы ни было тяжело адаптироваться на новом рабочем месте, помните – что преодоление трудностей – это временное явление, а если работа соответствует вашим склонностям, профессиональным навыкам и умениям, то следует выдержать данный этап. Сложность этого этапа – это возможный недостаток знаний и почти всегда нужных навыков. Вопросы адаптации на рабочем месте инвалидов будут рассмотрены отдельно и более подробно в модуле 6 данного адаптационного модуля. Девятый этап – успешное прохождение испытательного срока. Испытательный срок – это такой период, согласованный с работником и указанный в трудовом договоре, когда работодатель выясняет, соответствует ли квалификация и личностное качество работника тем требованиям, которые он предъявляет к своим сотрудникам, а также к должности. Со своей стороны, работник в этот период также может присматриваться к работодателю, предприятию и коллективу и решать, подходят ли ему данные условия. При этом испытательный срок со стороны не отличается от обычного трудового процесса, разве что увольнение в течение испытательного срока происходит по упрощенной процедуре, что делает испытательный срок таким привлекательным для многих работодателей. Испытательный срок устанавливается только по согласованию с работником, и если работник отказывается проходить испытательный срок, то никто не может навязать ему данного испытания. В случае, если работник, по мнению работодателя, не справился с испытательным сроком, оформляется приказ об увольнении, и работник покидает предприятие. В том случае, когда работник хорошо зарекомендовал себя во время испытательного срока и полностью устраивает работодателя во всех отношениях, он остается на предприятии. Процедура в этом случае довольно простая. Когда заканчивается испытательный срок, работник просто остается работать, как и работал, никаких документов оформлять не требуется. Таким образом, этапы поиска работы представляют собой последовательные действия, которые можно сгруппировать по фазам и видам. По фазам можно выделить пассивную фазу, то есть когда у нас отсутствует взаимодействие с работодателем и его представителями. Активная фаза говорит о необходимости взаимодействия и часто уже личного контакта. По виду этапов можно выделить маркетинговые, когда ставится цель поиска работы и собирается информация о ситуации на рынке труда. Подготовительные, когда мы готовим профессиональную информацию для работодателя и информируем их о себе. Коммуникативные, когда необходимо взаимодействие с работниками предприятий, с работодателями и их представителями. И адаптационные когда уже мы привыкаем к новому месту работы и проходим испытательный срок.